Ты офигела? Сама ты рыба. Рыба ты. Ребята, привет. Привет. Смотрите, я двух рыбах поймала. А, Куда заходить? Заходить только с предвещением. Не заходить. Это моя комната вообще-то. Не заходите, я сказал. <laughs> я хочу переодеться. Это моя комната. <laughs> я хочу переодеться, вы понимаете? И в туалет сходи <laughs> на первом этаже, на втором. Да, туалет? Вот. А я а я а еще рыбу не, не словила. А у нас рыба. Мышь, а У нас нет. Куда ты переодеться? Я хочу переодеться. Я, я, я новую одежду себе купил. <laughs> Ты мне достала. Надеюсь, тут же на поводок вот этот, понятно? Нет, не надо. Дома, <связывая> дома, заходи. О, боже мой. Какой красивый, красивый, да, очень красивый. Я большой вам мою. Я купил маю. себе, я еще купил себе костюм на бал. На Мы какой бал? На бал? Показывай, я вам показываю. Вы знаете? Показывай. На какой бал? Показывай. Балл. А, Дамокл уже всем про это протрендил. Никакой балл? Нам никто не. Да это выйди на улицу, там Дамокл возле нашего дома стоит. А что он возле нашего дома? Убилеты продают. Я еще себе не покупал. Миссия Дамокл. И не иди сюда, давай, а? Здравствуйте, Месье Дамокл. Местность. Так. Билет на балл. 16 тысяч. Ну, но у ну, меня 7 ну, миллионов, ну, но все равно 15... Адриан, а, этот, а ты слышала, что еще Эклипса говорила кого-то? Скоро да, Во-первых, во во скоро сократят зарплаты, а во-вторых, скоро детям запрещат иметь свой бизнес, не достиг 16 лет. Пам я, я ее убью. Так, мне идет этот фиолетовый фиолетовый фиолетовый фиолетовый фиолетовый фиолетовый фиолетовый фиолетовый фиолетовый фиолетовый фиолетовый фиолетовый фиолетовый фиолетовый фиолетовый Люди. Мы, тут, люди мы тут талисманы потеряли. А нет, тут бал устраивают у нас в городе. Бал. Вход на бал. Покупаем. А, э, да э, э! Да на. Я вне, вот. да. Там не готово еще ничего. Зря просто... Бал через рано. три дня. <связь> да. Да. Да. да, тут не только будет все завозиться, готовиться. Вообще а. Просто... а как быть? Нам да. Не правда, Мана. Так, мне... Я, я свои деньги забыл. Вот же да. Ну, придется воспользоваться пукитом. Ты прикинь, вчера Вику и... Мистера Котика поймали. Пока я уходил, не... пришел злой Адриан. Забрал талисман пчелы. Ох, а, хорошо, что меня не было, а то у меня, у меня, у меня, у меня, у меня моя шкатулочка дорогая. А сейчас я приду за кошечком. У тебя не шкатулка, как Ну вот, забрал талисман э, пчелы. Но он его спрятал где-то в городе. И Пошли где он спать, там, давай. в гараже? В гаражах, он сказал. Погодите. Я знаю, он вообще не Какая-то новой дверь появилась. Без Пойдите. меня никуда не уходить. Мы уже ушли. Здесь нету. Вот просто друзья называют. Ну-ка, может сверху, может сверху. Так, возьмем. Я... Сейчас использую, я исп... использую силу бога, бога, бога. Слушай, бога, ты бога. сила бога. Сюда к нам иди, сила бога ты, Фринова. Нет, я говорю, я использую этот. А, его чтобы, здесь чтобы, нет. Чтобы бритка прилететь. Рожатый. Птичка. Так, может, птичка. Ним, Дай мне кирку. тебя есть кирка? И Ой, у меня есть... Сейчас я вырую... Так, тут Иди, у меня нож, а если ленки, я... Вот так? Тут у меня танк лежит. А, вот кирка. Вот кирка. Танк. Что? Какой танк? Да, у меня просто там случайно оказался в моем бардашке. Танк оказался. Здесь ничего нет. Здесь ловушек нету. Так. Эх, что, офигели? Я сейчас свой. А, у меня есть базука. У меня есть базука. У меня есть базука. Здесь. Ничего нет. Следующий. Здесь. Простите, владелец гаража. Я здесь а сидеть. здесь? Тихо, тихо. Ой. Аккуратно. Аккуратно. Может, у него какая-то какая не какая система? Если мы сюда зайдем, может, нас... Под землю, под землю. У меня есть план, смотри. Нет. <свят> Ой. Это не я. Ты тупой. Идем отсюда. Вдруг он сейчас сюда придет или еще хуже не знаю. Закроем ты чего вообще? На накерку У меня у тебя вопросов. Я что-то много пропустил, да, походу? А, их ну, туда посадили, знаю. да? Вот. Давайте придем утром. Вдруг это чучело придет туда. Чучело, так сказал. Да, чучело меучела. Он сори, весь дом разбомбил. Хочешь, я тебе кое-что расскажу? Вам помни, мне, тут одна, одна ведьмочка раска... мне тут одна ведьмочка рассказала, короче, про то, что вы путешествовали по да изведениям. Заб... По... я вспомнил. То, что я мне... уже думал, по... где люди? Вот. За талисманом драконом вы отправлялись. Вот. И, понимаешь, оказывается, твоих Адрианов, вот которые Адрианы, Адриановские, тысяча. Вот красный есть, и есть синий. Ой, я синего встречал, у меня бесит. То есть, ты так, понимаешь, это оказалось синий. А они просто из разных измерений сбежали, и все в одну, и, короче, там синий, Адриан, голубой, белый, серый, розовый. А, маню, ну, что а синий, не... что они делают? Они просто краски или что? Нет, они те, которые так, такой, такие же, как красные. А... Такие же, как красные, из-за того, Мать что я потерял женщина. талисманы. Так, все. Да. Это из-за того, что Адриан, да. ну, Кто бы говорил? Давайте валить отсюда. У меня кровать тогда замкнется комната. Ну я что-то новое. Ой, где это? Что, за что это за комната? Буль-буль карасики. Так, да, это видишь? что там? И стиралка. Они здесь были. Ну, здесь так а, у меня почему-то сигналы детектор заработал за смерть изверенческий портал. И нужно использовать использовать талисман нарла, который даст мне силу не не Использовать силу талисманарна, если не буду что кто пошел и здесь. Лири! Лири, Ли побес Ли Ли свободы! <с когда они сюда зайдут, зайду, они поймут. Так, для них, чтобы они не сгорели, сделаем личное Фрешка. приглашение. Фрешка. А -ха -ха. Ищите его, ищите, блуждайте так. по всему городу, найдите Он его. здесь, но им надо будет найти один и не фейковый талисман. А я его спрячу очень хорошо. Mm -hmm. Сейчас посмотрим будет. Так, куда я его положу? А я положу не фейковый. Mm -hmm. Положу mm -hmm. в куда мне его? В самую последнюю ячейку. Так, это какой ряд? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девятый ряд, третий, третий вниз. Так. Да, Помните. Так, Напишу, пароль, пароль у нас. Вл. Напишу что? я где-нибудь для них загадку или разгадку. Что? Я что, я ничего, загадку. Я загадку. Знаю, загадку. Идти, идти, идти. Если сюда кто-то придет, у них не будет шанса сбежать. А все, теперь мне пора идти. Ха-ха. Так, где мне написать этот для них эту разгадку? А напишу в одном из гаражей. Здесь, допустим. Так, разгад. Напишем загадку. Хм. Нет. А если? свою загадку. Хм, какую бы мне разгадку. Мнения 15 Все. И пусть догадываются, балбесы. Только чтобы им дойти до туда, тоже предстоит. Чтобы им узнать эту загадку, им тоже понадобится. Смекалка и логика. Так, мы сейчас все это заполоним. И мы еще сделаем так. Я посмотрю, как они... Так, я посмотрю, как, как, как, как они доберутся. Так, и выйдем через крышу. Так, сейчас мы тут заделаем... Непробиваемым слоем. Непробиваемый слой будет самый кстати. И выйдем отсюда. Все, а теперь найти. Так, надеюсь они там все спят. Надо уходить. Ну что, пошли его будить. Добрый день, Сейчас пойдем. сначала его... Эй, хозяева, хоть... Уже не средневековье, где, в городе живёт... Вставай, где люди? Давай, вставай, быстрее там! кто там орёт? Аааа... Давай Вставай! Да, что? кто-то пришёл! Кто там пришел? Чё вы не спите? Потому что мы где кем следили? А, уже а это можно побыстрее? Что Я сейчас? почтальон, у вас mm. почта начала работать. О, oh, да не. Это посылка, посылка для... Сейчас прочитаем. Олега Макарова, вот, э, то есть Макарова, нет, не Макарова, путаю, путаю, другой это Олег Макаров. Для, короче, какого-то Олега, он должен жить в вашем доме, отдать хозяину, бишь вам, этот, просьба отдать ему лично в руки. Всё, Адриан, От какой ты и... главы Степановны? я не знаю. Адриан, пошли за мной, Адриан. А, да, что? Короче, мы следить что за этим чудиком, кто их тебе прятать мой телефон. Злой Адриан, который? Да. Он поставил нам пароль подсказку короче. Э, подсказку. вы куда без собаки сатулы? Собаки стулы. Давай, пойдем. Здесь подсказка. Вы, хоть... вы всю ночь следили за злым да. Адрианом. А они с ума сошли. Открой, открой. А если бы он вместо талисманов вас похитил? Он на это способен. Ой, не пойдет. Это, дай кирку, кирка. Кирки нету. У меня кирка пропала. Сейчас, я посмотрю. Сейчас посмотрю. Я не знаю, если у меня вторая кирка. Или это у меня уже сны. О боже, что там? Закрой, ты что? Закрой Сейчас подсказка. Я, я принес, у меня давай, нет. Какие? У меня есть. Нет. Какие? Нет. Зривать мы в городе точно не будем. Ну, значит, погоди. Есть нет, у меня. Номер. Значит, вот надо... есть подсказка. Мой день пятнадцать. Мой день пятнадцать. Как понять мой день пятнадцать? Загадка, Адриан. Мой день пятнадцать. У тебя какого числа? Надо понять, какой мы открывали тогда. Может... Этот, Есть? А, Есть. а я не я понял. Тесла у тебя какого Вот этот, наверное. У меня 15. Ну, это же, если 15, это, Адриан, да. из другой так, вселенной, то, значит, это, значит, это, может быть, это что-то связано с твоим днем рождения. Так, стоп. Знаешь, Нам надо как-то пойти, чтобы да. не задеть эти хрени, а то этот придурок придет. А, дай, дай, дай. Дай эти фигни. Быть. А может да, да, быть. Блоки, блоки. Адриан. Год рождения, месяц. Цифрами назови мне и день. 15. Допустим. 2000... Так, смотри, как мы пролезем. 15. Я бы здесь прилетела. Можешь кому-то дать пролететь, допустим, Диану Нет, мы Я тут... Вам... У меня есть. Нет, у меня есть план капкан. Пойдемте на крышу. На крышу. Нам надо. На кр... Может взорвем все-таки? Может таки нет, нет, взрывать мы не будем. Этот придурок. Кто там залез? Этот придурок сейчас Эти? снова придет. Так и. А, так, ад, Адриан, мне нужно срочно. Какой, мне нужно срочно Мне нужно какой чем слетать? Какой чем слетать? Это 15. Пятнадцать? 15? То нет, не пятнадцать. ай -яй, яй яй яй яй яй Мы горим, мы горим, наш плод горит. Происходит. Давай, пофиг уже, пофиг, давай, давай. Привет. Ой, а маму, о тебя. боже, Привет. иди отсюда, козел. Давно не виделись. 2007. 15? что 15? 15? Иди От отсюда, козел! Фигов, ты надоедливая муха. Как ты вообще попал в это измерение? Я сейчас все порталы закрою, перекрою тебя. Кислород перекрой. Ты... Просто, ты, понимаешь, мы забыли портал закрыть. Вот, Вообще-то вот он себе. закрыл. Я его вчера еще закрыл. Может, он портал закрыли в этом измерении, а в том-то вы его не закрыли? Нам насрать, иди отсюда. Мы тут заняты Этот... другим делом. Я тут, да. тут видела, тебе а дали может, книжку дали одну. Вот. Тебе книгу не дам. Может, дашь? Нет. Там заклинание моей бывшей одноклассницы. Вот и поэтому что я тебе не можешь? дам, поэтому иди вон. Пятнадцать дней. Можешь вам помочь? Давайте иди я. Отсюда, помогу. отсюда 15, ты помогатель. Пятнадцать месяцев моего дня 15? рождения. Пятнадцать, пятнадцать, пятнадцать. Я могу 15, быть еще 15, 10, березовым. 15, и, короче, 15, нас вообще встреча для нас, он попадет, который чает. Да напиши, это 15, 15 месяцев рождения, ну типа цифры. Уже написали И все. Ну, значит, я не знаю. 15, Пятнадцать. По пока. 15. Все, пока. Просто раз пятнадцать. Ну, кстати, Адриан, ты не будешь против, если я там 15, 15. Спасибо. 15, что 15? 15 вас, 15 тебя, 15 кого-то. А может... Иди Уйди, мешай нам. Мы тут заняты. Ну Ладно, если в молчании засуглась, Эклипс, в принципе, будет у меня, моя наша, моя подружка. Подружка, я тебе сейчас по башке ой, дам. Эклипс! Пойдем. 15. 15. Мне напишешь, может быть, ой, королева. Мой день. Мой день 15. Мой день. Мой день 15. Может, это какой значит? день ты не зашёл? Нет. День 15. Мне а месяцев двенадцать. Пятнадцать минус двенадцать. 3. 3. 3 -3. Три. Три. Три-три. Три-три-три-три-три. Четыре тройки. Подождите, сколько здесь талисманов? Итак. Уйди от этих пикалок. Пять, шесть, семь. 8, и чё нам Олег, а что нам надо последний Повтори мне еще раз, что он там говорил. Он сказал какой-то девятый снизу самый. И сверху, я не помню, точно. Девятый снизу. Сот девятый. А и все. Девятый ряд. Девятый да, ряд. 6, 6. Вот девятый ряд. Из трех. Давайте быстрее, тут уже все горит! Тут горит, вы сейчас сгорите. Девятый. Что девятый? Так, я пока попытаюсь Девятый ряд, это понятно. Ну какой из них последний? Твой там есть. Адриан. Сейчас проверим вот этот. Я пока попытаюсь выключить сигнализацию. Работает. О, все, я нашел. Ай, двигаться не могу, капец. Капец, их надо срочно. Сойдите все сюда-сюда. Сойдите. Надо их всех сжечь. Их я, с... короче... Подбирайте и все выкидывайте. Все скидывайте. А варвар какой-то? три три три три Так, я пока сейчас тут. Как модень. Ну, ну, давай. А ты, я свой случайно пошелек выглядела. А. Так, включаем. Это это а это не я. А кто? тогда? О, это не боже я. мой. Это Хорошо, я, что мы вовремя звон. ушли. Да. Это не я. Посмотрите. Это, я заходил к Эклипссе. Это, я наверное, к см смотрите, если бы мы взяли неверный, мы же все взяли и выкинули и, и вот взрыв. Один был минированный. Один ага. был минированный. Ага. Да Эриан, Я такое делал. Я заходил к а Эклипссе нету дома. Я хотел ее помочь и у нее помощи попросить. Ее дома нету. Чё вы не делаете свои деньги проскрала с кошельком? Ну, подай и полетим Сколько проблем. Случайно, заметь Сталисвана шлёп в кино, а и всё. Там, найди, может, улики будут. Это, слышишь, Адриан, где Эклипса? Она тебе не говорила, где Эклипса? Этот идиот ее, наверное... Приходил, короче, синий Адриан. Ой, да а? сколько адрианов, сколько Адрианов в этом мире вообще синий везде. идиот Адриановский, который мне бесит. Он сказал заберет Эклипсу. Он что-то просил у тебя взамен там. Да, он просил ну, книгу. Адри... Какую книгу? А, которая тебе пришла. Может быть, книга мне пришла, и мне нужно ее было отдать сразу жить. Ну, я а дам тебе. Это надо все заделать. Подожди, у нас тут вот кризис. Чтоб Подожди, кризис снова не произошел, его надо, его надо его. это все заделать. А то сейчас Эклипс увидит то, что тут Ах! все разрушено. А она снова сделает. Она не увидит, ее нету. В городе, как она увидит. Все? Без разницы, она я... же... Ой, ты откуда взялся? Ой, просто О, боже. Я ж. Магик, Мне почему? кажется, почему он выше меня? Блин Так ты надо это все разложишь? заделать, если клипса когда приедет увидит вот этот весь разгром, она снова делает это положение вот это кризисное. О, все молодец. Ой, а на... я ее лучше вено избью, чем буду держаться в этом Так это же все этот урод виноват. Что ты делаешь? Зачем ты это все заделаешь? Надо было только дырку заделать. Ну, будет тут усиленная защита, чтобы потом всякие леды не приходили. Ой, тут еще заделай, Вот тут заделай. А, Как хорошо, что полезные силы Маджестии теперь есть еще вот эта фигня. Очень сильно полезные силы Маджестии. Теперь очень хорошо Иди сюда, снеси эту и дай мне. Вот эту фигню и дай мне. Я ее поставил случайно. Чик-чирик, да. Спасибо. А -а -а. Мы пробьем из какого это показать? измерения. Мы пробьем из какого это измерения. А, книга, кстати. Ё! Книга заклинаний. Книга заклинаний. Кто умник? Да. Да усюда. Костюм измен. А, книга заклинаний. Угу. Угу. Да. Угу них... Я... Кстати, заклинание, которое на меня начало Нет штуку это, дай красную. Нет. Я знаю, я знаю, как найти. Я знаю, как пробить. Я тоже знаю, как пробить. Для этого нужна Эклипса. Да нет, для этого нужен мой компьютер, который стоит на четвертом этаже. и Итак, тут что то про ведьм, охота, тут история какая-то. Да выходи, потом а? Дневник ведьмы, потом заклинание, ну, здесь пережи, прерыв... а, Погоди, это же заклинание, которое читала Эклипса. Рассказывала про него на уроке магии. Где все люди, а вот они? То есть на самопознание, короче. Адриан, помнишь? Ничего, офигела. Где же? Не надо. Тут дом разбитый. Надо, Федя. Для профилактики. Где вообще победитель? Офигела профилактика. Где балбесы? А вот они тетт? Здесь, сам ты балбес. Все, я буду тут спать, уходи отсюда. Ты слышишь? Это, короче, это, походу, дневник эклипсы. Давай, давай, теперь посмотрим. Рассказывалось о познании какого-то ткани. Я спать, все, давай, отсюда. спи, все, я полетел. Да, все, спи. Ты тоже кыш отсюда.